Всем привет, с вами Шиктос, кто помнит мое разоблачение про Сливки Шоу? Так вот, на меня сделали несколько разоблачений, те самые защитники Сливки Шоу, которые обиделись, что я сделал на их популярного блогера разоблачения. А как их не назвать шкалатронами, ведь аудитория Сливки Шоу состоит из шкалатронов, теперь их разоблачение поставит крест на моей репутации, да и всей карьере. Ребята, вы поверили? Конечно нет, зачем мы сюда собрались, чтобы поржать, покринжевать над малолетними шкалатронами, поэтому погнали смотреть их разоблачение и угорать вместе со мной. Шиктос это обычный ноунейм, который снимает разоблачение на э, сливке шоу. Окей, okay, Маранизм, 138 подписчиков, ноунейм, no это явно у нас популярный ютубер, делавший про меня разоблачение. Казалось бы, причем здесь маразм, ник очень схожий и сами ролики что, что он пропагандирует военные силы Украины? А, -а, -а слегкий шоу, а, -а, а... Ты хотя бы начал сценарии писать, чтобы как-то было нормально тебя слушать, а не твои. А, а... -а, -а. В этом видео мы с вами разобьем по фактам его канал и его самого. Разобьем канал Шектосу. Хорошо, я буду смотреть, как ты меня унижаешь. Главное при разоблачении не навалить штаны. Смотрим дальше. Первый факт то, что он не оправдал пропаганду Сливки Шоу, то что он пропагандирует в роликах Украину и при этом сам Шептос зарабатывает на это подписчики. Да, Сливки ничего не пропагандируют, зарабатывают подписчики. Тебя в школе не учили ставить окончания? может правильнее зарабатывать на подписчиках? Где пруфы, что я зарабатываю на Сливке? Кто мне платит? Видос был сделан для того, чтобы показать какой пропагандист Юра, этим он поплатил разоблачением на моем канале и сливки шоу каждый раз в видео, чтобы все подписчики видели то что он как бы жив и то что он оповещает их грядущих событиях маразы эм, сливки шоу умер, он также продолжает делать видео хотя по лесу все видно что ему в кайф о каких событиях россия убивает украинцев и бомбит украину и я как-то не вижу чтобы сливки шоу разоблачать он просто эм, не проп... Пропагандирует Украину. Он просто снимает видеоролики, чтобы как бы набрать какие-то э, нормальные просмотры. И чтобы все подписчики знали, что он как бы жив. Набрать просмотры за счет войны. Что? Что? Простите, блядь. Да вроде он не умирал. Сколько раз можно повторять сливки жив? Мы все это прекрасно знаем. Но, в принципе, он даже не поймет этого, то, что я сейчас говорю. Боже, остановите, майор. И сейчас он зарекламировал свой канал, и у него уже 695 подписчиков. Я бы хотел тебе сказать, чтобы ты сам добивался своих целей, чтобы ты сам снимал ролики, или не рекламировал как бы свои видеоролики у каждого ютубера, а сам, сам же добивался этого. А ты завидуешь мне, что я начал делать такой контент и собирать подписчиков? Разве плохо на ютубе брать рекламу? Ты думаешь, у меня ролики из-за пиара заходят? Хотя это не так. Вот источник, откуда приходят зрители. Я думаю, пора включать поражающую артиллерию, чтобы несколькими пруфами добить моронизма. Для доказательства переходим в его ВКонтакте. Видите, у меня с ним переписки. Даже в ЧС зачем-то кинул меня. Смотрим, что он писал до всего этого. Да, оказывается. Причем здесь лицемерство этого школьника? Ты сам же просил у меня советов по ютубу и хвалил меня. А оказался еще накручиком крутившим подписчиков в на мой канал и на свой специально из-за зависти ты меня поддерживала в итоге пошел против меня Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! После этого вы будете хвалить этого недоразоблачителя, которого за несколько секунд одни пруфом уничтожил. А эти 695 подписчиков, это как либо боты, либо настоящие люди. Я вообще не знаю, как это быстро подписываются они. Они должны посмотреть видеоролик и потом подписаться. Но я в этом не вижу смысла. Быстро подписываются, ребята, ну завидуют же, а для чего нужны рекомендации Ютуба? И вы думаете то, что я несу какую-то дичь? Но это реальная правда. На, серьезно. Ты не верил. Да, ты несешь настоящую бредятину, гений мысли. Говоришь бред и тонешь дашь в своем говне, считая себя правдивым. Про свои поступки ты забыл рассказать? Переобулся, хвалил тупизма и меня. А теперь хейтишь. Переобулочный школотрон. В описании ты написал видос будет без картинок. Так, а что за такое разоблачение без всяких пруфов? Хотя этот шкаляр обещал выпустить видос. Столько картинки осталось ему ставить, Но в итоге поленился. Зачем? когда я не Кто со совами унижу. Регистрируйтесь в Дискорде. И вы будете на нашем токсичном Дискорде. Сэра приглашает вас всегда. Токсичный Дискорд? Понятное дело, что ты малолетний дебил, который пытается строить из себя крутого разоблачителя, но не выходит просто у него. И Шиктос будет делать разнос Сливки Шоу, но я хочу у тебя спросить, как ты будешь выдерживать волну хейта из-за того, что э, подписчики Сливки Шоу будут писать тебе неположительные комментарии, то что ты уже скатился? Мне пофиг на хейтеров и их высказываний, при том же, они мне делают активно на канале, мне хорошо от этого, а дети будут топить за любимого блогера Юрия, который давно переобулся. Эх, я скатился, челик накручивающий зрителей себе и другому специально в крысу, ты показал себя какой то лицемер, переобуваешься сходу, что просто завидуешь мне, когда у тебя нет нормального качества и пруфов, ты своих слов подливаешь говно. Помните, когда Сливки Шоу снял про британский поелок Поляница и Шептос сказал в видео, что что это пропаганданция э, как бы украинской власти. Для чего этому парню сценарий? Он так уничтожит фактами. Ну, просто потренируй речь. Такое чувство я как не Федо сижу и делаю школа Б обзоры на тупых школьников. Пятый факт ⁇ это рекламирование своего канала не в своих целях. То есть, не добиваясь своих же поставленных целях, он рекламирует свой канал у разных ютуберов. Ну что, вот что вот это вот стоит? Что, ты, ты сам веришь в то, что ты говоришь? Ты не веришь, тебе никто не верит, ты сам не веришь. Чего, блять, как это не стараться? То есть, я снимаю ролики по намерению не развиваться, тогда для чего мне канал? Ты себя слышишь, что ты говоришь? <поц>. боиловка ты! У меня все прописано в заметках, до чего я добился. Первое, то что я набрал себе подписчиков. Второе, чтобы набрать как бы подходящие просмотры. Да, ты набрал подписчиков путем накрутки. Кого ты там собрал? Не смеши меня. Писать себе и можешь с других аккаунтов и хвалить себя. Какой ты крутой. Я-то не заказываю рекламу, чтобы продвинуть свой канал, потому что я хочу сам ощутить это продвижение. Чел обиженка, я беру рекламу, а он нет. Да и рекламу я заказывал двух ютуберов. Это тупизм ушаков. Насчет рекламы. В чем плохого пиарить ютуберов в сообществе или видеоролики? Разве это плохо? Ты если накручивал и начал мне завидовать из-за того, что я развиваюсь, ты просто крутой разоблачитель. Ммм, ощутить продвижение накрутки. Мы прекрасно понимаем тебя. Ты еще раз то про это расскажи. Какой ты крутой и хороший. Ах, да, даже на тебя делали Разоблачения, где пацан дикость тебя угорал за твои ролики и бредятины в них все-таки ты не научился исправлять ошибки наступая на те же грабли но наши кто хочет побыстрее продвигнуть свои ролики и получить сообщество как он уже сейчас получил и он заказывает рекламу у всех ютуберов че уже врет где будут пруфы что я у всех беру рекламу я же богатый а по мнению маронизма школьника теория вероятности может быть все ведь зависть дело злая штука но no, no, еще я хочу напомнить, то что у меня в вкладке описания имеется ссылка на токсичный дискорд какой дискорд такой автор и вы будете на нашем токсичном дискорде сэра приглашает вас Всегда. Да ты заебал. С этим школьником теперь все ясно. Был уничтожен до конца, а он говорил, меня разобьет. Эх, все-таки не сломал. Теперь идем к следующему пациенту. Это 17-летний токсичный овощ, сделавший про меня разбор. Где якобы подсос тупизма? Давайте послушаем его высказывание. Примерно 25 июля тупизм зарекламил одного пацана у себя в сообществе, который сделал якобы умное разоблачение на сливке шоу. Встречайте очередного подсоса, но уже не на маразма, а на тупизма. Ник это ютубера шиктоз. Но если он не засал и в минус для своего канала и выпустил где-то 3-4 видео про войну, где абсолютно без хейта и каких-либо предъяв высказал свое мнение для своей аудитории. Без хейта, да, обвинив бомбежки Россию. Хотя, где пруфу у Сливки, что на самом деле бомбит Россия? Конечно, по твоим словам ты не живешь в России, ведь вы в своей Европе будете хейтить Рашку. И даже без этих видео зарабатывать на своем деле приличные деньги. Да, про деньги. Если у Сливки шел приличные деньги, то нахрена он просит бабки у людей на помощь украинцам за скорой помощи. Да и без каких-либо доказательств, не показав, куда потратил. Максимум на кота. И показывая детям пропаганду войны. Весь ролик этот чебурек назвал Юру очкошником. да тоже тот не побоялся высказать свое мнение насчет ситуации на Украине и в России. Насчет очкошника. Почему-то твой сливочный удалил сразу-то ролик. После месяца войны. Он не побежал помогать людям. Да ответ прост. Ему было похуй. Он уже свалил с Украины в Польшу. А ты, как дурачок, веришь в Юру. Который якобы не видел в Украине нацистов. Также этот полуфабрика сказал вот этот бред. Просто смотрите Сами. То есть смотрите, данный чел считает, что по телевизору говорят правду. Просто это даже слишком смешно, чтобы комментировать. Автор, называвший меня по не заметил ставки сарказма. Она в ролике показана хорошо, как ее не увидеть. Конечно, автор канала оказывается слепым овощем, которому даже паду момент пересмотреть. Да и самое смешное это то, что ты кто созываешь Юру зомбированным, который якобы придумал ракетный расстрел. что ты несешь? Я говорил: Юра придумал ракетный расстрел. Чего, блять? Что за слова по типу обращения к Путину? Чел, просто подумай, что случится с Юрой или с его семьей за такие видео. То есть Юра пишет в телеге, РФ нападает специально на Украину, воруя убивая людей, его за это думаешь не тронут? Но то, что было ранее, это всего лишь цветочки, сейчас же будет самый настоящий трешак этого глупого мальчика Шиктоса. Я еще оказывается тупой малолетний мальчик, ну-ну, сейчас это проверим, вы просто готовы, что я одним пруфом уничтожу его? Но один малолетий дебил говорит, а чё тебе дальше не говорит, что дондач? Чё тебе не говорит, что Сказочный долбоёб. Зачем его только из больницы выпустили? То есть да, человек абсолютно не смущает тот факт, что в апреле 2014 года канал Юры даже не был создан. По его словам, канала Сливки Шоу в 2014 году не было. Это, если что, его сильный аргумент против меня. Окей, давайте проверим. Опа, а что это такое? Оказывается, канал Сливки Шоу в 2012 году еще был создан. Да и ролики смело выходили в 2014 году по несколько штук. Да, кто-то здесь обосрался по полной. Чё ты такой серьезное? Ты настолько тупой пиздец, даже дату создания канала посмотреть не догадался. Как ты работаешь с информацией, ничего не проверяя? Ах, да, разоблачение сделано из двух палок. Прежде чем обзывать и делать такие разоблачения, ты для приличия посмотрел хотя бы создание канала. Сука, ты вдумайся, что ты говоришь! Вдумайся, что ты сделал! ПРИДУРОК! Кто тут у нас оказывается малолетним полуфабрикатом? Конечно, канал Джим Говно, не проверяющая инфу. Ребята, и только скажите, что это не растение. Да, все верно. Я считаю, что Тупизм сам попросил Шиктоса снять свое позорное разоблачение на Сливки шоу. Вновь овощи обосрался, не предоставив доказательств, что меня сам Тупизм в кавычках заставил сделать ролик про сливки шоу. Вот пруф, что никаких просьб не было. Хотя лично это моя идея была сделать видео. Ты для проверки что ли у меня но нет, видео сделано из двух палок. Придумано все из воздуха. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Скажу вкратце, тебе не стоит больше делать разоблачения, когда ты начинающий канал по фактам разнести не можешь, говоря о миллионниках идти речи не может. Этого пациента не так уж сложно было разнести, что ты пытался говорить, но в итоге обделался. шик с красивый, харизматичный, да и просто гений и отец русской демократии. Шучу, он обезьяный, этот... Решил, что он умнее кого-то и высрал свое уничтожение. Теперь нашим пациентом стал клоун, ведь его канал это полное олицетворение. Не успев начаться ролик, данный Школотрон уже переходит на оскорбление. Помимо всего этого, он побоялся записать видео настоящим голосом. Только потому, что маленький школьник записывал это видео. А почему очкошник сливки шоу не удалил остальные видосы? Та нет, я просто да, он них... не понял юный гений Шиктоса, так как очевидно, что из-за остальных видосов Ватная аудитория ливать с канал не будет. Yep. Просто не могу отвечать спокойно на акты откровенного ебланства. Начались тупые аргументы, почему другие ролики не удалил. Да потому что такие, как ты, дауны будут вестись и верить. Сейчас мало кто говорит про конфликт России и Украины. Сливки решил записать спустя время, потому что особо стычек с русскими украинцами стали мало в интернете. Да и Сливки понимает, что его аудитория школьники. Они даже не будут думать, кто прав. Сразу автоматом за Сливки шоу. В смысле опять? Так он же с твоих же слов не и вообще ху... Захотел и начал трендить. Тупые коверкания моих слов. Первый ролик он удалял и говорил, что русские напали на Украину. Потом, спустя время, он залил эти два ролика и опять начал говорить. Ты, сука, гений. Явно малолет сидит и не может вникать информации. А, там же сидит школьник, который боится своего голоса. В НАТО вступают, чтобы обезопасить себя как раз от таких, как Рашка, которым на жопе ровно не сидится. Одним словом, клоунизм. Я даже тебе новый ник сказал. Он полностью тебя олицетворяет. После этого можно украинскому колбасу что-то объяснять? Да знаешь, лучше видеообращение сделал, чтобы какой-то был толк, а не от того, как он детям сует свою пропаганду. Кто бомбил, кто нарушал режим тишины, устраивал переворот. Насчет графика. У вас в Украине везде источники от Европы. Вас в Евросоюзе то нету. Почему инфу от Европы читаете правильно везде? Ты показал статистику и не за все года. Тем более, украинская сторона любит приукрашивать. Теперь ясно, как гоу им промывают в Украине. Я тоже считаю, что у нас врут. Но ни одна же Украине будет всегда правда. После этого его можно назвать хохложопом. Зачем ему объяснять, когда он зомбак читает пропаганду Украины? Беженцы с Донбасса просили помощи Украины. Промытый Украинец. То есть люди, снимавшие видео, где Донбасса просят помощи, видео фейки или ты реально конченый? По такому случаю хочу сказать, что бомж Петька с соседнего двора мне показывал в регистрацию, как он е Жипу Мамушек Тоса. Теперь ты еще и мамкаюп, у которого на уме такое. Явно в Украине промыли мозги Челику. Да и много кого послушаешь, кто уехал из Донбасса в Россию. Никто не жаловался. Чел собирает деньги на машину скорой помощи, но это, видимо, не помощь. Боже, он тупой. Твой сливки свалил в Польшу и не пошел на войну сам. Да собирает он скорую помощь, ему поддержка. Европа для чего? Вы же туда хотели попасть. Херли она вам бесплатно их не дает. Лучше бы гуманитарную помощь сделал, а не машины заказывал. А то люди с голоду. Да даже, если дали вам, то нахрена Сливки просит деньги на машины? Когда Европа может вам их дать? А, да просто, Сливки в СУ закинет, как и Ивангай, ведь пруфов от Сливки нет, куда он дел бабки? Наш шиткос не знает, что такое математика и не смог сложить цифры с графика Сливки Шоу, который даже не полностью показал. На полном графике как раз видно ровно такое же число, о котором заявляет ООН в своем отчете о погибших мирных жителях, на бомбасе. Я согласен, накосячил цифрами на графике. Да и что совпадает, в любом случае ты будешь верить американцам, занижающим статистику, да и как будто цифры для тебя нормальные. Ты же хохлажок, ненавидишь Россию, потому что она своей военной техникой, а у вас ничего толком нету, западная и американская. Говори коуну, которому хоть бей об стенку, он будет о своем. где-то признаешь, что ошибки он мои схватил, но в итоге показав себя, какой он на самом деле. Поэтому с таких зомбаков я в общем не удивлен. Как назло, по Попался еще один укроп. А почему я его так называю? Просто послушайте. Умирать мирные, уебанышие ты тупе. Ой-ой, политика, ага, ты там знаешь. Сливки крутые, а ты подрывнутый. На словах и можешь аргументов кидать нет. Аргументы есть не то, что у тебя нахуя мне твои видео без аргументации. Ты кажешь, как Америка, Украина на то Европа хуйня, пока на диване сидишь, бачишь, что ваши русские военные срубили тупые маскалик. Данный украинский шкалатрон на протяжении всего видео угорал про 8 лет и показывал одни и те же ролики, что Донбас никто и не бомбил. Плюс к этому все ролика я его ни хрена не понял, потому что данный человек говорил на украинском. Ну еще что трезжил ролика о срубив про нашего государственный им по фактам все каш за сам. Ты кажешь, не репутация, а Я ни хера не понял, что ты сказал мне, но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца. Зомбуящик, ха-ха, так проргументируй, прокидай пуфик. Я, я могу, вот чекай. А чё тогда? Чё это? Вы, вы же кажете, а мы в соло против вас. Ха-ха, как -ха. он скажет що... это, это, это хохол, все, блядь, получается, это получается хохол. Теперь про НАТО. НАТО ни не нападе на рашку-какашку. Находя им ваша рашка-какашка, ты тупи, уйди, поюли, тяки не лезьте сюда. НАТО ви аргумент тупого русского. Блять, какой же ты уйобак. Итак, переходим в комментарии к этому украинскому хохлику. Казалось бы, при чем здесь вообще моронизм которого я уже уничтожил по факту в начале ролика. Ну, видно, начал переобулся, хотя живет в России и пишет слава Украине, но явно челик с мозгами. Итак, дальше. Я перематываю видос, и на протяжении двух минут данный автор просто вставил мой ролик и даже не прокомментировав ничего. Пацан явно гений. И дальше, что он берет, это высирает на несколько секунд свое мнение. Давайте я просто включу определенный момент, и вы его просто послушаете. Да, ты меня открыв, точнее, я тебе, я твоей маме еще вагину. так что иди нахуй. Кстати, это не суперрация, аргументов ноль. ты след. А где прощание? Где конец? И явно, походу, мама зашла в комнату. Поэтому этому украинскому хохлику просто не повезло. Ну, что скажу. Все комментарии, которые говорят вот эти украинские хохлики, только могут трогать про мать. Как и в прошлом разоблачении про данного пациента, также высказывался про мать, что и этот. Поэтому все украинцы на одно лицо. С этим автором все понятно. Навалил знатно кринжа. Дальше разбирать его слова я не вижу смысла. Пацан просто украинский хохлик. На этом, я думаю, можно заканчивать, спасибо, что ролик досмотрели до конца. Я надеюсь, вы поугарали с этих челиков, как и я. И да, хочу сказать вам, что вы лучшая аудитория, которую я когда-либо видел. Я заметил, что вы стали активнее мне писать и давать советов. Надеюсь, нас будет еще больше. Поэтому подписывайтесь, чтобы нас было больше. Ваши подписки лайки это мотивация делать видео дальше. С вами был Шиктос. Еще увидимся.